Если ворон в вышине, Дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить, Значит всем на фронт идти, Чтобы не было... Да ворона убить, чтобы ворона убить, Чтобы ворона убить, надо оружие зарядить. А как станем заряжать? Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, ну а как стрельба пойдет, Пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого Ей попасть бы хоть в кого Хоть в чужого, хоть в своего Лишь бы всех до одного Вот и более ничего Вот и более ничего Вот и более никого Вот и более никого Кроме ворона Стрельнуть никому в него.